И вот мы наконец добрались до отношений России и Турции. Ну, прежде всего мы помним, что как только Россия активно вмешалась в конфликт в Сирии, то Эрдогану такой поворот событий очень не понравился. И его, в принципе, можно понять. Территорию Сирии уже давно попилили виртуально на части, а тут Башарас при помощи Путина восстал из пепла. Ясен Пень, Эрдоган был недоволен. Тут и убийство посла произошло, и российский самолет какие-то нехорошие люди сбили. Но готовый разгореться конфликт был в конце концов погашен с самого верха. И Путин с Эрдоганом как-то договорились. А потом произошла та самая попытка военного переворота. И, насколько я знаю, спецслужбы России предупредили Эрдогана о готовящейся революции. Помогло это ему или нет, трудно судить. Но в завязавшейся схватке Эрдоган победил. Ну и после этого отношения между лидерами России и Турции перешли на новый уровень. В принципе, со стороны Путина выбор между турецкими военными и Эрдоганом вполне понятен. Эрдоган удаляет Турцию от Европы. Турецкие военные действовали бы в обратную сторону. Если Турция удаляется от Европы, то естественным образом она приближается к России. Значит, Путину намного выгоднее поддерживать Эрдогана. И совершенно невооруженным глазом видно, что Турция и Россия – Спонсировав последние годы противоположные стороны как в Сирии, так и в Ливии, потихоньку продвигают эти самые стороны к достижению каких-то реальных договоренностей. По аналогии такая же картина просматривается сегодня и в Карабахе. Внешне, являясь союзниками противоположных сторон, Россия и Турция явно действуют слаженно в определенном направлении. Насколько отношения между Турцией и Россией обоснованы их стратегическими взаимными интересами, или все держится только на понимании между двумя лидерами, трудно сказать.